Меня зовут Иван, я из города Москвы Работаю ведущим на банкетах страны Мой стаж 10 лет непрерывной работы Мой стиль интеллигентный, юмор и остроты Хорошее портфолио и видеопрома Я даже проводил корпоративы для Газпрома Снимался в сериалах и телепередачах Но вот сегодня днем я был немного озадачен Пишет мне невеста, ей нужен ведущий, Лучшую из лучших на праздник грядущий. Спросила у меня о том, есть ли награды, Быть может, я негласный покоритель эстрады. Вхожу в топ-10 лучших ведущих столицы Именем моим пристрят в журналах страницы Но я ей отвечаю, я обычный ведущий Уверена, со временем в ногу идущий Невесту мой ответ совсем не впечатляет На что она внезапно резко сообщает Но если ты не в топе, значит ты где-то там Жопе. А я ищу ведущего, чтоб было лучше лучшего Но если ты не в топе, значит ты где-то там в жопе А я ищу ведущего, чтоб был лучше лучшего Решено! В верхушке индустрии я должен быть допущен На сайте просто указал, что я один из лучших Выложил в портфолио все яркие моменты И дал понять, что стал теперь я сверхинтеллигентным Разместил рекламу на всех ивент-порталах Заказчиков заметно больше вроде бы не стало Но стало среди писем больше всяческого спама Идельных предложений мне пока не поступало Пишет мне фотограф с запросом интересным Мол, предлагай мои услуги всем своим невестам Пишу ему в ответ, я готов к таким проектам если ты 100 по 10, то, конечно, welcome На что он отвечает? Какие нафиг топы? Я признанный эксперт, посмотри мои работы Я часто провожу по России мастер-классы И все эти приставки в топе мне вообще не в кассу И речь местами казалась убедительной Но мой ответ готовый прозвучал незамедлительно Если ты не в топе Работаю я с лучшими из лучших своей сфере А для таких, как ты, увы, закрыты мои двери Если ты не в топе, значит ты где-то там не в ты истории для казанских ведущих Пишущие всем, что они из самых лучших Скажу я честно вам Не важно, кто ты в топе Ведь важнее всего, какой ты есть в работе